Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Я нормич, вы как сами. Трек, не ну, целый диск сразу дропну. Когда созреет, пусть поправляется, да. А что сегодня? Пятница? Такие делища. Кто что будет делать? Нет, я в Питере. Завтра у дочки Дняра иду за шариками. Как набрать аудиторию? вопрос я думаю нормальный нужен материал хрен знает сейчас даже не знаю как набрать аудиторию потому что новостные ресурсы стали несостоятельными Копипейстят друг друга ничего не генерирует и таких типа рашманов но которые не на рейтингах особо не публикуют Новые треки, да у меня-то нет с этим проблем. План на сегодня. Тести сейчас поеду встречать, сейчас куплю шаров, чтобы с утра ей сделать сюрприз. Я да не, не замерз. Просто не люблю мерзнуть. Поэтому упаковался. Фул сьюта благ. Мелкая. Кстати, хороший вопрос. Нам 12-го года, 6 лет. Че на студии стрельнет? Об этом я как-то не думаю, пишу чисто от души. что по поводу истории с Лехой Думаю. Ну, история еще не завершена, поэтому еще финального мнения нет. Семейные движения, да, конечно. Жесть. это может пообщаться Фу, в смысле может пообщаться она такие вещи травит я-то не знаю откуда она это все берет <свы> <свы> да нет мороза наоборот сейчас плюс у нас ну, это в питере когда плюс холоднее чем когда минус влажность ебучая прям промозгла поэтому Одеваюсь так полностью. О, ну. Индиго, наверное, уже такого даже и понятия нет. Дети уже изначально как бы. Бащ порядок. Ну, ты, снег, это нормально, неудивительно. Ну, про Леху, много шума, я думаю, это из первоисточников надо узнавать, потому что я вообще в Питере. Тогда я был, да, но ничего сказать не могу. Подождем развязочки. Я люблю пешком ходить. Я еще сегодня наездюсь и уже наездился. Но мне недалеко. Тут больше разворачиваться, парковаться, чем дойти. Я уже вон пришел. Кто Скирова? Нет, я не Скирова, жена Скирова. Крым, ништяк. Я не, не на гражданке. чем мне там на гражданке делать? Я вон на дыбчиках мне Дэрик Роуз изначально всегда не планировал Но в Краснодаре нет пока не планируется с какой Вологда то я не с Вологда совсем евреечка жена еще запрет нет Чё, в Кирове есть евреи, я думаю, это вятка же, наоборот, исконное такое. Славянское поселение. Нет, не евреечка, русскенькая. Муром, ну ты вспомнил, я уж не помню, что там Муром. Ну, прям, чтоб порадовал. Да, в Кирове красивые девушки, это верно. Артисту ведешься как обычный парнишка. Да что, артистизм он дает право себя как-то херово вести, что Кем бы ты ни работал, нужно изначально быть нормальным человеком. Я нормич, нормич, спасибо. Шароеблюсь по району. Иду покупать шарики на дня Рудочка завтра 6 лет. Здорово, переехать в Москву, вообще хотеть не бредно, но я жил в Москве, когда учился два года, пацаны копят на Рено выйдет, когда и альбом, Калининград, привет. Старосков, спасибо за счастье, семья и твоей тоже. кого учился, учился в институте печати и кино, и телевидение, инженер. В Уфе ни разу не был. Сейчас я в Питере. А Питер, лучше, чем Москва, ну и здесь свои плюс. А то они разные города. Казань, он тоже нечеток. Какому еще шпеку, не знаю такого человека. С папой Ютом. Но ну, а это тоже. Про взаимодействие с другими людьми. Не все же от меня зависит. Ну, кронштадт, привет. С Банзилой, да, на Коннекте. Эта песня про погоду, конечно, это было, мягко говоря, не очень. Питер красивый, да. Здорово, Диман. Здорово, Солыча. Как трюк, Ну что, Кирюха? Знакомый, что, мне? что я скажу, что он мне плохо, что ли? Кирюха есть Кирюха. Здорово, Тоха. Юг не хочет посетить? Да сейчас. На юге тоже холодно. Салют большевиков. А чё ты спрашиваешь? Наверное, что ты спрашиваешь? Такое неинтересное. Бля, чё не работает? Чё там Гуф? Говорит, ты его сдал? Нет, не говорит он так. Куда бы я его сдал? Он что, сдат куда-то? Да, Ро, Диман. Рэпху его знает. Краснояр, здорово. Барков, не знаю, что это. Так, будут найти мне шары. Ладно, буду заниматься делами. Покедова